какой-то нежданный ролик я сейчас чисто катаю фифу, не знаю, ролик, я я скоро запишу, решил чисто вот зайти на ботах, да, потренироваться, я не знаю, но вот пока что перед матчами, и сейчас я вам покажу, это то есть небольшой будет ролик, сейчас я вам покажу, как судят судьи, вот блин, вот просто смотрите, вот смотрите, что я там сделал, вот смотрите, он сам улетел, вы понимаете, он чисто взял и сам улетел. Я вот вам сейчас даже покажу повтор. Как там вылистать-то? Вот. М -м -м. Ну, быстрее там. Можно как-нибудь? Вот вот, вот, вот, вот, Смотрите. Поехали. Вот, смотрите. Он сам полетел! Мне дали желтую карточку Гризману. Боже, я понял. Найс, судим, судей. Ну все, давайте, всем пока. Это такой маленький был ролик.